Мы подъехали к теплому стану и водитель такси, отвернись Дорогой, я вас ждать не устану Дорогая, вы вся моя жизнь Ах, мы не суди себе, мы не суди. Случай будет судьи. Случай Случай у нас по А вот вокруг до ты тысячи судей Зажигает огни теплый стан. Я из внукова ангелом взмою. В отдаленные очень края, Я еще от предчувствия взвою, сидеешь еще от вранья Память ваших измен тень наложит На мое волевое лицо. Нет, только цыгане за ножик Мы ж за юнку и дело с концом Ах, а а друзья, меня крепко осудят Но я даю телеграмму встречать И с посудой шатаюсь по судну, Захожу к корешам невзначай Вы из теплого Прибыли края, я по северным плавал местам. И в окне а, теплый, теплый стан наблюдая, И в окне теплый стан наблюдая, И в окне теплый стан наблюдая. В теплый наблюдая. Понимаю я ваш теплый стан.